Oh, oh, oh. Сегодня вся страна празднует знаменательное событие – ваш день рождения. Дорогой Николай, мы поздравляем вас и желаем быть счастливым, никогда не болеть и даже в дни ненасти радовать окружающих своей лучезарной улыбкой. А теперь по просьбе ваших близких прозвучит композиция, записанная специально для вас. За календаря не один Пускай за ним несется череда, Только радостных событий поздравляю Коля, друг мой, Дальше тебя. Дальше тебя. С днем рождения, Поздравляю я тебя с днем рождения Удачу, радости желаю На твоем пути все всей сверх с днем рождения! Поздравляю я себя! Вы смотрели новости на четвертом канале. С вами была Анна Смирнова. До новых встреч!